Всем привет! С вами сегодня Вита Лобня. Мы продолжаем наш проект Лобнинский кролик. И не так давно мы решили добавить в наше хозяйство новую породу. Это большая советская шиншила. Почему мы решили взять именно эту породу? Во-первых, потому что по описаниям она должна набирать вес так же хорошо, как и советское серебро. Плюс это мясо шкурная порода. У этой породы используется как Шкурки, так и мясо. Именно очень часто шубы шиншиловые подделывают именно за счет этих кроликов. То есть берут шкурки кроликов, вот этой породы, породы шиншила, и выдают за настоящую шиншилу, так как шкура кролика гораздо больше, и это обходится дешевле. По поводу меха этих кроликов хочу сказать, что у них есть некая особенность: если подуть на мех, образуются Такие колечки, кстати, это и является показателем качества порода. Давайте я попробую подуть, а вы посмотрите. Ага, видно. Также у них на ушках должны быть вот такие вот черненькие кончики и э, хорошо подчеркнутые линиями глазки. Видячих Видячих-то. Да, как очочки. Ну ладно, в общем, это новая порода, по динамике веса и по размножению мы вам тоже немножко расскажем Также считается, что они такие же плодовитые, как и серебро, ну посмотрим Да, вы нам пишите, у всех такие задействуют кролики, породы шиншил. или у нас попались такие экземпляры такие, да. Такие задиристые. Всем пока-пока. Ставим лайки. И подписываемся И... на канал. С вами был Лобнинский, Лобнинский кролик. кролик. Пишите комментарии. У кого есть такая порода, можете оставить свои отзывы.